Всем привет! С вами Адилет, и сегодня я это, хочу ночевать в своем холодном доме. 24 часа хочу сделать в холодном доме. Он не очень так холодный, но сейчас посмотрим. Давайте. Вот, вот в этом доме будем ночевать. Это помните? наш старый дом помните тут уже отопление нету и этого нету уже мы перешли на новый вон тот дом вон тот на новый дом и мы отсюда ну переехали и это и выключили все отопление и ничего нет и вот и у меня появилась идея в этом холодном доме про ночевать 24 часа сделать что вы скажете в холодном доме очень даже холодный когда уже начнёт 22.00 будет, тогда я уже сюда приду и буду здесь ночевать. До утра буду здесь ночевать. Так что поддерживайте меня сразу лайком и кто не подписался, подпишитесь, давайте. Видите, даже вещей нет чтобы вы понимали вот все 23 42 вот смотрите что здесь тут такой пыль пыль смотрите пыль такой пыль смотрите вот Пыль, пыль, видите? И ещё я не знаю, что здесь будет ночью. Так что поддерживайте меня лайком. И все, поехали. Ещё раз покажу это. Пыль, вам пар не видно, но... Холодно мне, очень холодно. Я в куртке сижу, вот. Еще раз, кто не верит, давайте. Все, я уже лег. Вон, видите мои ноги? Я уже лег. Вот. Поддерживайте меня лайком, а я буду до, супа, до утра, давайте. Вот уже 0-0, как вы видите, вот уже я решил это. У меня тут плеть есть. Я специально плеть принес, чтоб это на всякий случай. И вот у меня ноги мерзнут. И я решил этот этим плетом воспользоваться так что так что надо уже укрываться. смотрите уже 30 минут прошло но но 29 Видите? я мне не спится просто и я не хочу спать. 30 минут просто так пролежал, представляете? Не хочу спать. Не хочу спать. Смотрите, уже час ночи. Я опять тут лежу. Никак не заспаю. Просто. Спать не хочется, -мо, ну, спать не хочется. Но я хочу заснуть, но не получается. Смотрите, уже 2.40. И я опять здесь. Лежу я опять. Я мне до сих пор не спится, хотя уже два не спится мне до сих пор я пробовал переворачиваться боком лежать не получается но я пытаюсь заспать но все равно не заспается давайте уже три часов ночи. И я до сих пор лежу здесь. Видно вам? Смотрите, пять часов ночи, и я, вот, и я только встал. Не встал, а этот. не спал, короче. Думаю, на этом все, На этом мой челлендж заканчивается. Думаю. Потому что тут очень холодно, и я не хочу тут оставаться. Кому понравилось такое видео, ставь мне лайк и поддерживай меня. Я очень старался тут сидеть Тут холодно. И давайте, я желаю всем удачи и всем пока.